Всем привет! Сразу к делу. Мы с магазином «Солдат Удачи» разработали экспериментальную схему по объединению розничной сети и интернет-площадки. Ну, просто потому, что от ситуации, когда в интернет-магазине промокод «БатВадим» принимается, а в рознице не работает, ну, мы реально порядком устали. Соответственно, мне понадобится ваш голос в виде лайка, коммента или можно будет проголосовать рублем. тут уж как с отчете нужным, дослушайте до конца. Во-первых, суть предложения в том, что мы объявляем 20% скидки на 16 охеренных ножей бренда Steelville. И важно отметить, что это не какой-нибудь там залежавшийся неликвид со склада. Все ножи это классные новинки, некоторые из них уже успели обзавестись собственной фан -базой. некоторые в России появляются впервые. И не менее важно отметить, что поскольку тема экспериментальная, она будет работать с 10 сентября по 30 сентября 2018 года. В общем, что могу предложить, господа? Каджеки полноразмерные. Два. Черный и зеленый. Модусы в разных рассветках. Три варианта. Мини-каджеки. Четыре штучки. В сравнении с макро. Смотрите, не запутайтесь. Два резидента. Титан и алюминий. Хорошие вещи. Тенет. Пока что единственный, извините, очень быстро разбирают. И абсолютная новинка этого года – это Steelville Intriga. В двух цветах и двух размерах. На эти ножи даже еще обзора ни у кого на русском сегменте нет, поэтому стоит к ним присмотреться, они очень интересны. Всего 16 моделей, как получить на них скидку. А, да, не запутайтесь, тут везде сталь D2. Как получить скидку? Под этим роликом на YouTube есть ссылка на уникальную страницу, где вам присваивается свой собственный числовой промокод. Этот промокод вы можете ввести при оформлении заказа в интернет-магазине, и тогда цены порежутся, а можно с ним отправиться в наш розничный магазин, предъявить на кассе, и также будет скидочка. Объясняю научно-популярно на примере интриги. Сейчас случайного серфера интернета страница интернет-магазина ⁇ Солдат удачи ⁇ с интригой встретит ценником 2990 рублей за версию большую и 2750 рублей за версию маленькую. Как нажиман со стажем, я вам авторитетно заявляю, что это уже адекватный и прям, скажем, очень вкусный ценник за такие изделия. Но моего конкретно зрителя цена вопроса ждет без малого 2400 рублей за большую версию и 200 за версию маленькую. Схема работы предельно проста. Приходите на нужную страницу, копируете или просто запоминаете промокод и идете магазин, затаривается. Накидываете ножи в корзину, не обязательно акционных. Когда введете в корзине и активируете полученный промокод, цены на те ножи, которые вы выбрали по акции, они автоматически срежутся. Для того, чтобы воспользоваться скидкой в офлайн-магазине, никаких скриншотов, ничего такого не обязательно, просто приходите к продавцу и говорите, а я в теме, вот у меня мой промокод. К сожалению, ребят, пока в интернет-магазине два промокода не соединить чисто физически, поэтому вам придется выбрать самостоятельно, либо использовать числовой, либо универсальный Вадим. И что-то мне подсказывает, что вы знаете, что нужно сделать. А, Во-вторых, универсальный Промокод, который вы все прекрасно знаете, в рознице пока что тоже не работает. Тему мы запустили реально чисто экспериментально, поэтому если у вас есть, будут здравые предложения на тему как это все правильно развить, может быть у вас был какой-то опыт, будем рады почитать ваши трезвые мысли в комментариях. Короче, чтобы не тянуть кота за яйца, просто вот кратко резюмирую. В описании на YouTube ссылка строго для своих. Предложение с 10 по 30 сентября, время ограничено. Всего 16 моделей, 4 из которых – это абсолютные новинки для России, сегодня утром проверял на ютубе до сих пор нет ни одного русскоязычного обзора на интригу. Коллеги по цеху можете успеть, хотя вряд ли вы быстрее меня это сделаете. Ладно, в двух словах, я сделал все, чтобы вы наконец-то могли прийти в розничный магазин «Солдата Удачи» и в тот же день уйти с новым ножом со скидкой по нашему промокоду и не ждать доставки из интернет-магазина. Все. Дальше голосуйте рублем. Надо оно вам или не надо, это уже вне моей компетенции решать вам. За всем прощаюсь, острых вам ножей и счастливо! Акцию мы запустили временную, но достаточно дерзкую, поэтому так подумалось, что бы не усугубить ситуацию хорошим конкурсом. Бытует мнение, что не хозяин выбирает нож а нож иной раз выбирает хозяина. И вот эту тему мы хотели бы сейчас проверить. Подробные условия конкурса висят сейчас в закрепленном посте в нашей группе во ВКонтакте. Если в двух словах, то после моего видеообращения запустится рулетка из тех ножей, которые участвуют в нашей акции. И вы ну, либо по собственному предпочтению, либо просто в рандомный момент должны нажать это видео, будете на паузу. И определить, какой из ножей, точнее, указывает на логотип нашего канала, который находится в правом нижнем углу. Ну, по принципу, что, где, когда. Делайте скриншот этого видео с указанием ножа на логотип и присылайте его нам в комментарии в группе во ВКонтакте под закрепленный Пост. На ютубе, к сожалению, картинки комментом нельзя прикрепить, а ссылки на фотостоки автоматически побьются при модерации. Поэтому если хотите участвовать, гоу группу во ВКонтакте. А, в, чем мулька? а мулька в том, что Нож, который выберете вы и нож, который выберет вас, они как в мобильном приложении для знакомств либо совпадут, либо нет. Мы нож, естественно, заранее определили. Вот ее модель и спецификация. Информация, извините, пока заблюрена. На подведение итогов вы ее обязательно увидите. Дубль на все про все будет у нас один. Розыгрыш ножа мы будем проводить, естественно, только среди тех, кого нож выбрал. Делаем следующим образом. С одного человека один скриншот в комментарии к закрепленному посту во ВКонтакте в телекомментарии обязательно укажите, пожалуйста, что меня выбрал нож, стилвилл и модель ножа. Не менее важно, к модели ножа, пожалуйста, укажите спецификацию. То есть, если это был мини-каджек синенький, нам необходимо это знать, потому что одних каджеков там участвуют 6 штук. Так что, если у вас выбрал полноразмерный черный каджек, будьте добры об этом написать. Итоги конкурса мы будем подводить, выбирая кандидатов поиском в виде текста на этом я в принципе все удачи вам подведение конкурсов мы будем проводить в начале октября 2018 года в той же группе во вконтакте поэтому если проходите мимо вы мимо не проходите вы подпишитесь чтобы итоги конкурса не прозябнут да вот на этом точно все рулетка запускается через 3 2 раз.